И всем привет с вами снова я и сегодня мы будем играть в игру под названием Легенды для В этом видео, я в этом видео, я не знаю, что мы будем делать, но мы просто, просто поиграем. Да? Ну, ну а что еще делать? Обязательно смотрите это видео до конца и перед началом видеоролика. Поставьте лайк. А хотя лучше после того как вы посмотрите видеоролик. Ведь вы не знаете, понравится ли он вам или нет, ну в любом случае он вам понравится. Ну что, давайте начинать. Мы начали уже, и тут я нашел башню символов, я посмотрю на каком уровне, ага, на двадцатом уровне, на двадцатом уровне это открывается, эти все символы, давайте посмотрим, есть ли они вообще тут, написаны ли они? А, да, оказывается да. Хм, интересно, интересно. А Колдовская Лига? Неизвестно. Кстати, вроде стиль игры был по-другому. Он как-то был... Вот эти вот кар... карты компании и арена, они были как-то... Соз... Извините, реклама. Они были совмещены вместе, и когда наш на одну кнопку, то там сразу есть Колдовская Лига, Карта компании и все остальное. Так, ржавые воды мы вылупляем. И, наверное, все-таки мы их поместим да. в инвентарь. Не получается поместить. Так точно. Давайте посмотрим, кто. Ух ты, кипение! Я рад то, что кипение есть. Сегодняшний дракон у меня я не знаю, кто будет. И давайте назовем дракона облако. Мне очень понравилось имя, прям очень. Сейчас. Габо, как будто габон. Давайте назовем Дракошу Облако Неваш. Не знаю. Но как-то мне понравилось так. Очень хорошо понравилось. Я, кстати, как-то не замечал то, что было написано, то что... Открывается силы на уровне. Я как бы видел это, но почему-то не обращал особого внимания. У меня уже столько очков дружбы, а я за них ничего не получаю почему-то. есть алмазов. О, воздушный шарик, мой любимый дракон. Ну, почти. У меня, конечно. Я вообще не помню, какие тут есть драконы акционные, именно такие, чтобы не нравились. Но мне это тоже очень нравится. Нельзя я его команду выбрал. Ну и урон у него не совсем такой маленький. Мне также нравится дракон Хадхор, Ра и Сида. Ну все эти божественные египетские. О, фрагмент печати Хроноса. Прикольно, прикольно. Ух ты, ух ты, ух ты! М Ничего особого не, не заметил. Ну ладно, ладно. Давайте мы теперь вот так вот сделаем, чтобы поинтереснее было как-то. Ну что? Да. Да. Наверное дым. У меня ощущение, что это дым. Проверим следующий силе. Кстати, я не знаю, я, наверное, сделал небольшой пережив от драконов, потому что я уже как-то в них захлебнулся каждый день этих драконов снимать. Ну, конечно, мне эта игра нравится, но, извините, немного-немного так. Подождите. А, так колдовская лига открывается вроде. Она же сразу вместе с ареной как-то открывается. Да, она что-то такое. Так как тут качать их по этих драконов? Непонятно. Ну что будем делать? Вот что, я просто-напросто не знаю. Ну, я вообще планировал э, на этот вот остров второй копить монеты. Ну, мы так и будем делать. Поэтому я не знаю. Э, наверное, небольшой перерыв от драконов будет. Я еще смотрю на Майнкрафт, конечно. Но там есть некоторые свои проблемчики. Ну ладно. Все равно он когда-то на моем канале будет. А у меня уже есть дым. А, знаешь, второй дым. На кормим этого дракона до четвертого уровня. Ну ладно, давайте... Э, все таки сегодняшний дракон не должен быть. Должен быть. Поэтому сегодняшним драконом не будет дракон... Дракон-земля. А давайте дракон-земля. Реально. Давайте дракон-земля будет у нас тут ух ты 16 тысяч ну ладно ладно все-таки сделаем так арена угу. Угу. да но на каком уровне это открывается потому что я почему-то этого тут не вижу А, это что это было такое? А, это, короче, я вообще не знаю, что, -что происходит. Бесплатное обновление. О, вот, вот такая штука у всех, у всех была. звуки Ага. а это не то я кстати снимаю это видео 19 февраля а выйдет оно 20 февраля потому что я уже снимаю довольно поздно ну, если я еще буду все остальное делать, то это выйдет еще позднее. Поэтому я решил просто-напросто 20, 20 февраля опубликовать видео. А снимаю я его вчера. Я его снимаю вчера. за драконы пошли вообще ничего не могут сделать чтобы все знали еще достижение время достижения какое-то настало нормально нормально нормально как будто одинаковые команды и как будто просто поставили их Э, ну, каких-то компьютеров, ну как компьютеров, ну, запрограммировали, и одни и те же комбинации получаются для этих вот нижних уровней. Ничего пробуем. Ну, пробуем, пробуем, конечно, же пробуем. Без риска нет веселья. О, задание выполнено. Вот и круто. А если б я не пошел бы сюда, то задание не было выполнено. Вот уже плюс. Правда снесли одного дракона, но все равно тут, тут конечно я победю. А держу отлично все таки я это сделал я это сделал реклама была оптики в битве 100 идеальных ударов отлично сбиваем все на своем пути сколько достижений уже два достижения в этом видео так же как и в прошлом ура уровень 6 у, у картоски 69 так ну я не знаю кто это у меня алмазы растут и растут, 150, не знаю, не знаю, не знаю, а тут чё, тут как, М -м, ну за 40 тысяч, ну не знаю, не знаю, давайте посмотрим, есть ли тут какое-то задание типа того, чтобы прокачать академию до, до второго уровня. вот реально хочу найти такое Нет. угу, да, есть ну давайте все таки это сделаем, давайте, давайте хорошая идея ну в принципе я думаю, что можно и закончить, подзакончить, подзакончить Да. кидаем это вот сейчас подождите, паузика Извините, извините. Сейчас. Понятно. Так. Ну что делаем? Еще несколько раз. О, а давайте сюда ступим. Отлично. Один железный рок. Рок. Мне не нравится Дракон Рок, он как-то так выглядит стрёмно. Ну ладно, давайте все таки уже заканчивать на этом. С вами был Зизо. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы понять процент тех людей, которые смотрят меня с подпиской. Ну а с вами был Зизо. Всем удачи и всем пока-пока. Пишите мне для Дракона Дня Земля.